Здравствуйте! Вы смотрите «Литературную дуэль». С вами Алексей Марков. Сегодня поговорим о литературных конкурсах и курсах писательского мастерства. В чем их польза? Действительно, Инстаграм и другие социальные сети пестрят объявлениями о курсах писательского мастерства. Я, честно скажу, я сам даже думал записаться, а мой друг таки пошел и закончил. Откуда такая востребованность? Зачем столько писателей? Зачем людям идти и учиться? писать что-то? Помогают ли конкурсы выявлять природные дарования? если польза от коучинга? А что, если только классическое образование может помочь освоить азы литературного мастерства и стать э, человеку профессиональным автором? А что, если не может? Разберемся вместе с сегодняшними дуэлентами поэтом и главным редактором международного конкурса «Лето Господне», доцентом Литературного института имени Горького Сергеем Арутюновым. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И поэтом, прозаиком и арт-терапевтом Надей Делаланд. Надя, здравствуйте. здравствуйте. Первый вопрос, вообще не про это. Сергей, получается, поэт, а Надя, Надя тоже. тоже поэт или поэтесса. Вот. Да. Вам как? Или вам совершенно не важно? Важна ли мне профессия Надя? Да, важна. Так. Она моя сестра в духе, в слоге. Конечно, важна. Если бы Надя была прозаиком, я бы с, не, с некоторой холодной такой отстраненностью бы смотрел на нее. А чуть -чуть она чуть -чуть теперь прозаик, прозаик уже. Я, уже. Чуть -чуть, да. ну, я да. тоже, ну поэтому никакой отстраненности нет. Отлично. Да, Отлично. вы спокойно относитесь к слову поэта или поэтесса, я, как вам? Да, я стараюсь относиться совершенно спокойно, хотя, конечно, где-то вот к таким новым феминитивам у меня есть свое отношение, мне кажется, что а вот подожди, у, нас, у нас есть старые феминитивы и новые. Ну да? это довольно старый да. феминитив, да, там mm -hmm. вот поэтка, авторка, как бы и так далее, да, немножко не, необычно. И мне кажется, что все-таки вот э, все эти аффиксы женского рода они привносят какие-то дополнительные обертоны смысла, да, вот все, ну не знаю, может быть, есть какая-то пренебрежительность, да, вот в этом, ну считывается, да. Уменьшительная ласкательность. А -а. Мы не можем от этого абстрагироваться, но я не против. Окей, okay, хорошо. Тогда вопрос простой. Что может повлиять на становление настоящего автора? Ну уж проще вопроса не придумаешь. Беда, mm -hmm. моя версия. Так. Беда, которая нанесла личности в подростковом или возрасте, или в глубоком детстве. Какую-то такую травму, которая может быть зашита только суровой нитью э, слога. Или, э, ну, я не знаю, что э, говорить по поводу живописи, там, музыки, но то, что суровая нитка слога, э, лирической поэзии, элегии зашивает душевные раны, Надя знает как арт-терапевт. Прекрасно. Я это знаю как э, действующий преподаватель литературного института. Постепенно, с годами, э вот эта рана сшивается и приобретает вид, ну, изумительный, какой-то прекрасной розы. Вместо отвратительного рубца на э душевном теле мы видим прекрасную розу, потому что это огромное количество стежков. Э именно вот этой суровой нитки слога. Она потом становится алой. Непременно ли это условие? Или можно без травм? Можно без травм. Ну то есть Сергей совершенно да с интересной стороны зашел. Я, конечно, не могу вот, не упомянуть о том, что действительно я постоянно сталкиваюсь с тем, что искусство в целом, да, и поэзия в частности, обладают огромным терапевтическим потенциалом. Вот. И когда я читаю лекции, да, о чем-то ко мне часто просто потом подходят люди и рассказывают а, о том, что вот их спасло то, что они начали там, писать стихи, читать стихи, что-то с ними такое происходило. И я вот ну, несколько лет проработала в психиатрической клинике, и я просто видела, да, до какой степени это эффективно и писать и, и читать да и слушать вот но мне кажется что в общем талант он может быть не связан с травмой да и травма тоже может как-то иначе ну человек с ней может иначе обойтись не, не все начинают что-то писать да и не все начинают обращаться к искусству кто-то ну, какими-то другими средствами справляется но я вообще считаю что на становление автора, да, писателя, может повлиять вообще все. Да, все, что с ним происходит, может ему помочь это сделать, да, может помешать. Вот учителя, профессиональные профессиональные писатели или профессиональные поэты, это обязательное условие ну, это раскрытия этого цвета бутона? Или человек может без наставника сам проложить эту дорожку каким-то образом? Ну, я считаю, что, конечно, очень важно быть самоучкой, да? вот в том смысле, что важно самому очень хотеть во всем разобраться, да? побольше узнать, во все вникнуть, потому что научить человека ничему нельзя, да? ну, может только научиться. Без вот этого встречного внутреннего движения все усилия со стороны они будут совершенно бесполезны. Но, конечно, научиться... Встретить хорошего учителя, да, это огромное счастье. И даже не хорошего, потому что, ну вот, может быть очень хороший учитель, но он может тебя увидеть как-то не так или направить куда-то не туда. Вот подходящего. Мы все очень разные. И, в общем, для одного, я недавно была на интервью в «Заряде» у Дмитрия Кравченко, и вот мы с ним тоже об этом говорили, он сказал, что ему очень помогло, то, что его, в общем, как-то прессовал его учитель, и, и вот у него такой спортивный характер, он преодолевал что-то. Сдавал да? давление какое-то. Да, да, и вот он как mm -hmm. бы на зло вопреки, вот так вот рос. Да? Но я знаю очень много людей, которые, наоборот, из-за того, что, ну вот они такие, как Ваденников любят говорить, о котором мы с вами уже вспоминали, за, за кадром, нежный, нежные цветочки. В общем, для поэтов это, наверное, часть правопригодности, да, быть чувствительным и ранимым. Они просто переставали писать. Вот я знаю, что Сережа замечательный в этом смысле преподаватель. Я знаю тех людей, которые у него учились, они его безумно любят. Именно потому что он в каждом человеке видит что-то такое: как говорят: любить это видеть нас такими, какими нас задумал Бог, да, там и не осуществили родители. Сережа он видит это и любит человека, он просто расцветает. Почему вы их учите? Вот у нас, знаете, в театральных институтах, я учился в двух, и вот в одном преподают уже 10 лет, часто встречают молодых э, людей, которые приходят учиться на актера, фразой ⁇ научить этому невозможно, а научиться ну, ⁇ типа, можно ⁇ Я в то время никак не мог понять, в чем дело, но у меня есть ответ. Э, вот чему вы их учите? Вы же не можете их научить таланту, мастерству, искусству, или, или можете? В моей практике были случаи, когда человек приходил с просто какой-то ерундой, он, он набрал нужные баллы, он набрал даже какие-то условно положительные оценки при приеме, и его сунули ко мне в семинар просто как чушку. Я, я не могу там, сказать, что вот этот студент мне нравится, мне этот не нравится там, и так далее. У меня просто... Э, это раньше было в Литвин институте, да, когда э, люди, зная фамилии, э, и имена и вообще даже телефоны абитуриентов, потом звонили, поздравляю, вы приняты ко мне в семинар, я вас отобрал или отобрала. Это так было, теперь все анонимно и зашифровано. То есть, когда ты получаешь семинар, ты получаешь его в готовом виде. И когда начинается учеба, я начинаю разбирать подборки. Это тексты, да, Это которые тексты. они создают? Да. Это тексты. И на семинаре в течение двух, там, двух с половиной, трех часов происходит копание, вот, ну, в считанных строчках, допустим, там, ну, ну, их, допустим, там, 120 или 140. Выставляется, как и на факультете вокального мастерства, голос. То есть говорится, что вот в этой строке вы, конечно, допустили недопустимое. Так нельзя. Вот здесь у вас лговой стык идет там с Д на T, допустим, да, то есть близко стоят эти вещи. Вот здесь вы э, заигрались со звуком так, что, знаете, просто читать невозможно, какая-то патока просто происходит. Ну, ну, нельзя так, да, так. В Серебряном веке так не делали, безвкусно. А, а вот здесь, пожалуйста, вы, вы, вот э, сделайте так, чтобы у вас какая-нибудь, ну, минимально приличная рифма была. Ну, нельзя так, да, в 21 морковь, да? да? Да, слушайте, но ну, это уже просто, ну, это неприлично, сделайте что-нибудь с этим, и так далее, и так далее. Вот. А что касается того, чему я могу научить, ну вот январь показ... 2021 года показал мне, что ничему. Потому что когда а, половина моих студентов отправилась поддерживать а, Алексея, как я не знаю, там по имени Навального, я очень резко сказал одному студенту, что а, вы знаете, вам придется выбрать между поэзией и революцией, потому что. Вы знаете, это очень такой жесткий выбор, вам покажется, но либо вы будете гулять за пациента, либо вы будете учиться. И вслед за ним еще 9 человек подали значит, заявление о том, что я старая, реакционная, полицейская, мерзость, с которой они больше не могут иметь дело по эстетическим соображениям. Я тяжелейшим образом их оскорбил и их перевели к семинар к мастеру, который еще более реакционен и страшен, который пишет в сети о берлинском пациенте такие вещи, которых просто ну, нельзя вынести. То есть, ну вот пришлось сделать вот такую вещь, теперь я не знаю, несчастны ли они, счастливы ли, но какая-то перемена в их сознании произошла. То есть, во-первых, первое, что должен сделать ученик, отделяясь от своих родителей там от да. да, своего мастера, это его предать. А это сделать можно талантливо, а можно сделать так, как сделали они. Поэтому вот понимаете, вот как все а это, это еще один вопрос, на, от, вернее, ответ на вопрос, что может повлиять на становление настоящего автора. Нужно ли предательство мастера и родителей? Это, обязательно. Ли, нужно? Обязательно. Если ты не предаешь своего мастера, ты просто ничто. Да. Я, можно, я вот мы же в режиме да, как бы конечно. такого должны. Э Какого-то своего. расскажите, да? кого вы предали и как вообще? Вот, как это? хорошо, что да, у меня не было мастера, мне не нужно было никого <с предавать. Но в этом есть своя логика, потому что я знаю, что такой, получается, немножко доиндустриальный подход к этому, да, из доиндустриальных обществ, когда в племени молекулан, мальчик. Может это вообще для мальчика, да, вот я должна была, ну, короче, сейчас давай. поймем, да. да, мальчик с, там, лет 5 ему дарили маленькую свинюшку, и он ее воспитывал, воспитывал, воспитывал, там, доращивал, до да, своих 12-13 лет, а потом он должен был ее зарезать. И а -а -а. вот это символизировало разрыв с матерью. Да? Вот Видимо, предательство мастера – это что-то вот вроде такого какого-то разрыва, да? чтобы не зависеть от вот каких-то важных для тебя вещей. То есть я логику понимаю, но для себя бы я смысла в этом не видела. Да? То есть вот мне кажется, что человек может ну, как-то иначе вообще с миром обходиться. Да? Не обязательно. Об Давайте про ключе. курсы поговорим. Давайте. Да. Вот. Эти литературные курсы, которых много, и вот при элит-институте, в высшей школе экономики, и множество других курсов писателей, они вообще... Ну, для чего? Как, почему они вдруг появились и в таком большом количестве? Или они были и мы не замечали? Мне кажется, что вообще это очень здоровая, как бы, ну хорошая, ну, на мой взгляд, да, тенденция. Это хорошо. Да, что Много курсов. Много, литературных. Ну и много курсов литературных. Вот это уже, наверное, да, тут спрос э, порождает предложение. То есть очень много людей э, захотели. Э, как-то ну, вот, высказаться. высказаться. Да, причем захотели сделать. Мне очень везет, да, ко мне приходят люди уже э, сложившиеся в какой-то области, да, и они очень осознанно хотят писать и хотят делать это хорошо. Они хотят этому учиться. Но э, они хотят этому учиться, они открыты, да, и э, с ними очень интересно. У, у, ну, почти у всех, я не знаю, я, по крайней мере, нет, нет, везет, действительно, да, вот я у каждого вижу талант, да, вот кто-то прекрасно описывает какие-то ситуации в своей жизни, у меня вот студентка, она еще из Серебряного университета, да, вот она сейчас ко мне э, пришла на курсы, э, вот, Мария Чистопольская, она вот книгу издала недавно, э, прозы, она замечательно ее пишет просто, вот, великолепно. А у вас не возникает что... ощущение, что это такие, ну, развлекалочки для графоманов? Нет? Что? Курсы, курсы да, потому что одно дело... Хотя тоже, я не знаю, 4 года ты учишься в институте, да, у тебя там 10 тысяч часов для того, чтобы получить профессию или навык какой-то. Другое дело курс, когда ты, ну, что-то... Месяц. Да, месяц, чем-то занимаешься. Да. Но это может запустить. Э, ну, Возникает да, вот мы сейчас тогда поспорим. Ощущение? Я, во-первых, не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите графоман, да, то есть человек, который много и плохо пишет, да. Э, э, вот. Да, наверное. Да, много и плохо пишет. Но я думаю, что часто приходят люди, которые пишут, может быть, даже не очень много, но хотят, да, угу. а есть, которые пишут, да, но они понимают, что у них может быть что-то не получается. Поэтому они уже как бы тогда не попадают. Мне кажется, что если вот как-то. Э, вы отбираете как-то людей граф... на, на литературный курс. Курс? никак не заплатил, нет никакого конкурса да просто приходят те люди которые сочли вот э, для себя интересным именно мой курс он ну, отличается может быть в чем-то от других, других? Да. да А вот. бывают такие о которым вы говорите машенька нет пока не было не было такого, не было. Да? Нет. какой у вас опыт вы участвовали конечно в литературных курсах вели их ну я веду семинар да но это же в рамках института он длинный Да. А когда вот, например, тебя вызывают куда-нибудь в нашу доблестную провинцию, так. и говорят, Сергей, мы очень хотим, чтобы вы у нас провели семинар. У меня был опыт, ни не в одном городе. Я, например, полетел в свой родной Красноярск, там, году в тринадцатом, м наверное, под Новый год, и вот там собрались люди в краевой библиотеке, она огромная, uh -huh. там был какой-то старый зал, скрипучие полы, и вот мы там сидели с моим другом Максимом Лаврентьевым, тоже москвичом, таким утонченным эстетом, вот такие прекрасные у него пальцы с такими перламутровыми ногтями, и мы вот так вот сидели с ним, я более брутален, он менее, вот, и нам клали на стол, или при нас читали вот эти рукописи, и мы говорили, дорогой мой, а там напротив сидел буквально вот таежный охотник, который вот приехал и стоит там два дня. Он сидел в штормовке, такой же э, свитер, такой, там, такой вот весь. И лыжи его это, прислоненных к сне там оттаивали. И он смотрел, что скажут эти московские господа. И вот московские гости там пели ему что-то такое. Он говорит, ясно, ясно. Так, э, так вы считаете? И он говорит, Нет, вот это столака, понимаете, это у вас это самое. Та -та -та -та -та. Он говорит, то есть, то есть э, это вычеркнуть. Нет, не обязательно, дорогуша. Ну, вычеркивать, что это такое вычеркивать? Не надо. Вы исправьте, тут немножечко вот так вот, немножечко по... Подумай, еще, да, да, поменьше, и значит человек, как бы, да, кто эти люди? Я вообще их не знаю, что они приехали вообще на, на, на деньги краевого бюджета, mm -hmm. Я тут пришел, я три дня шел по тайге, чтобы услышать их них слово истины, Господней, да, чтобы палец такой, знаете, как на средневековых гравюрах потянулся ко мне. что ты здесь, что не вообще? Потом в кулуарах уже это самое, то он достает эту четверть, да, там, спирта, говорит, вот, говорит, принес подарок. Может быть, я говорю, слушайте, ну, мы уже там, дорога, путь, ну, по-русски можете сказать? Я говорю, слушайте, по-русски будет так. На стихи у вас дрянь. Вот. но, как говорится, для местной газеты нормально, короче, вот 16 полоса, наш юмор там, или как это, поэтической гостиной, суть, короче, не глядя, не возьмут. Я говорю, ну, я говорю, ну, что в столицу попасть с такими, это нужно просто твердокаменную иметь этот лоб там, или каким нибудь я не знаю, знакомого вроде меня, вот, может быть, протолкнул куда-то. Вы что хотите-то от жизни? Он говорит. да мне, говорит, просто поется. Я говорю, ну, поется, такой, пойте. Вопрос про конкурсы литературные они вообще зачем нужны, для чего? Какая от них польза? Это правильно назначать кого-то с помощью конкурса, там, выигранного конкурса от жюри профессионального хорошим писателем или плохим писателем? Или все-таки пусть лучше это, ой, читатель это делает? Я думаю, что есть... И польза, и вред, и да, вред? от а, конечно. Так, давайте да. сначала про пользу. Про Какая пользу? польза? Ну, польза — это, во-первых, человек как-то и сам себя показывает, да, он себя видит со стороны в этом контексте, в который он себя помещает, да, это, в этом много пользы, я считаю, потому uh -huh. что, ну, Хорошо себя посравнивать с другими, хорошо познакомиться. Да, это это э, ну, какая-то тусовка, да, я не знаю, какой-то конкурс, да, но если он там виртуальный, может быть, он не виртуальный, с, с, это встречи, да, это знакомство, это люди, э, это э, ну, какая-то среда литературная. Да, то есть человек, если он до этого не имел доступа в литературную среду, он туда попадает. Вот, я считаю, что это, в общем, может быть и каким-то трамплином для кого-то, да, если он. Э, выиграл конкурс, он может стать, ну, получить какой-то доступ к чему-то еще да, для него вот важному, как, угу. ну, как пишущему человеку. Мы знаем такие примеры, да. да? Ну, наверное, наверное. Знаем, да. Ну, бывало, что просто вот человек, который долго работал, там, как при Советском союзе говоря говорили, писал в стол, да. да в стол он писал. А у тебя есть стол-то вообще или у тебя только тумбочка прикроватная? Ну, писал в стол, допустим, и вот он выходит на какой-то конкурс, посылает, и все говорят, слушайте, ну это, это, это, это просто поразительно, это какой-то новый Твардовский вообще родился, и начинает с ним носиться, как вот с этим самым, а, вкладываются какие-то определенные средства, силы в этого человека, и он года два, наверное, до, до своей второй книги он располагает, ну, полный вообще карт-бланшем, если, значит, этот проект, это вот 95%, он срабатывает, то есть э, издатели и вот эти впрягшиеся в эту телегу не получают своего дохода. Соответственно, этот человек пропадает навсегда, потому что э, со второй книги становится ясно, что дурак он набитый, ничего он не понимает, стилистика у него из рук вон, никто его нормально не отредактировал, ну и все, и хоронят, в общем, тихо, без венков, там, надгробных речей, человек просто уходит в небытие. Вот это нормальная конкурсная процедура. Нет, но это бывает, если плохо выбрали, например, или если на человека плохо повлияла вот эта вот вся возня вокруг него, да, бывает такое, что вот внимание, бывает, да. оно сбивает какой-то внутренний процесс. Вы больше говорите, если я правильно понял, про читательский интерес. Если его и не возникает органично, то автор... Вы и, знаете, у нас вот есть такая нет? вот неприятная черта вот в этом книжном рынке, а он как бы на читательский интерес вообще не ориентируется. Mm. То есть никак. Эти вот механизмы интереса к автору и его издания, они не коррелируют вообще, то есть это кажется только, что вот если автор какой-то имеет спрос, его раскупили тираж, ну какой первичный тираж у автора, ну 200 штук, 300, поэтому не коррелируют здесь, здесь издают э, вот такими тысячными тиражами людей, которые как-то угождают, э, ну, вкусом издателей. То есть это кажется политически важным, выгодным, то есть, это какой-то сигнал Запада о том, что у нас есть какое-то свободомыслие, вот, скажем, это многочисленное, вот, обильное скажем, поднятие темы скажем, сексуальных меньшинств, ненависти к отечеству. Это же важно, да. Мы вот, должны понимать, что мы современные люди, что мы действительно ненавидим страну, в которой родились. И поэтому мы все ориентированы соответствующим образом. Да? Просто чисто потому, что мы ненавидим ее очень хорошо и профессионально. поэтому это будет какой-то сигнал, чтобы там перевели на немецкий, английский, французский, испанский, и мы тогда будем иметь какую-то устойчивую связь с ними. Вот это единственный механизм. Ну вот в издательствах, я же некоторое время проработала, да, в Эксмо, и э, как раз совсем сейчас другая история. То есть э, стараются издавать те книги, которые заведомо купят. То есть это те люди, которых э, читают, э, уже у них есть своя аудитория, да, пусть она там, виртуальная, да, в соцсетях. Это может быть известный какой-то человек, он даже может быть не, ну, не совсем писатель, да, это может быть актер, да. Но вот, э, все знают, что его книга будет востребована, и тогда ее издают. А как раз вот часто хороших писателей действительно, да, ну, э, из-за того, что ну, может быть их не так хорошо знают, да, у них нет такой огромной аудитории, они не такие публичные, вот, их, конечно, издают ну, более скромными тиражами. Да, и это тоже есть. Вот какими качествами Профессиональный литератор должен обладать. Профессиональный литератор это как раз тот, кто зарабатывает этим деньги. Да, этого общем, достаточно, ну, да. Это просто, насколько я знаю, да, значит, это его профессия. да? Он живет за счет того, что издает свои книги. У нас ну, есть профессиональный литератор, не знаю, кто Пелевин, да, там, Петрушевская, uh -huh. как, какими качествами должен обладать этот э, человек, да, то есть он должен способность. Да, наверное, сейчас... да, наверное, работоспособностью. ну. Понятно, что ему до того, чтобы э, вот выйти на такой как бы, уровень э, и, на, и, и на рынок, да, вот этот вот нужно было действительно приложить какие-то усилия и э, так далее. Но есть, Продать душу, например. Нет, ну? но. Mm -hmm. Сейчас мы расскажете про технологию, потому что не все да. знают. Ну, ага. то есть, конечно, это вот. Если мы говорим именно о профессиональных писателях, потому что человек может быть очень хорошим писателем, да, но, в общем, он ну, не, не может так э, в какие-то сроки укладываться, например. А. Да. Срыв сроков, по идее, может тоже похоронить писатель. Я попробовал, кстати говоря, с подачи моего студента стать профессиональным этим самым писателем. Мне заказали книжку так. Издательство «Проспект». Замечательные, Она в основном издает юридическую литературу. Говорит, «Сергей, а вы можете написать книжку в 250-300 страниц о гражданском браке?» «Конечно могу», — сказал я. И, и так как я был безработный э, в то время, я написал эту книжку месяца, наверное, за два. Я В срок, получается? Да, абсолютно в срок, два с половиной месяца дали, через два месяца она уже не уже была. Это было первое появление в мире профессиональной литературы, но уже последнее. Да. Вот, мне была заплачена сумма, которая составляла ну, чуть меньше средней зарплаты в Москве да. за вот эти два с половиной месяца работы. Я понял, что овчинка не стоит выделки абсолютно, потому что я-то я сидел почти три месяца. Да? А вы рассказываете на, обуче, во время обучения, что овчинка не стоит выделки? Да. Или Сразу. говорите: нет, это все-таки очень важно сказать свое слово и э, высказывание сформулировать, отдать его миру. Нет? Ну, У ну, меня нет таких да? проблем, потому что ко мне приходят люди уже, в общем-то, ну, без таких иллюзий. Это не студенты, да, там 17-летние, это взрослые mm -hmm. абсолютно люди. Они... В принципе понимают, что, чего они хотят, да, угу. чего им надо. Время от времени сталкиваюсь с людьми, которые отучились в Литинституте, да, но часто бывает так, что вот, как э, Сережа сказал, выходит человек, заканчивает э, Литинститут, и он, э, ну, да, многие просто перестают писать. А. И вот э, мне. Задают время от времени такой вопрос: они это делают, потому что вот их переучили как бы, да, вот слишком много, не нужно было этого всего там, филфака, да, на Лит институте. Я считаю, что нужно, что это все может быть очень полезно. А Мне кажется, что может, как раз кому-то, вот мы начинали да, с вот этой чувствительности и ранимости, что кому-то может навредить вот такая традиция обращать внимание на как бы, проколы, недостатки, да, вот какие-то слабые места текстов. Потому что вот, по моему опыту, да, психика так устроена, что все-таки подкрепление каких-то удач, да, действует, если мы хотим, действительно, чтобы человек научился чему-то, то вот лучше его хвалить за то, что ему удалось, да, чем э, ругать его за то, что он, он не смог сделать. И вы знаете, Надя, когда э, я ободряю, я нахожу для этого поистине удивительные средство. Это требует гораздо большего да. и сердца, и ума. Вот представьте себе дурацкую совершенно подборку, там, ну, где какие-то там резвые облака, там, белогривые какие-нибудь, там. Бегут, бегут, бегут, бегут. И я вдруг нахожу там строку, которая, ну, поразительно, онтологично. И я тогда вот, просто как не физио, а психотерапевт настоятельно, подаваясь весь вперед, смотря в глаза так, как будто я хочу глазами выпить эти, вытянуть эти глаза из черепа другого, в общем-то, существа, я говорю, вы обладаете поразительной глубины даром, совершенно без улыбки и без иронии. Эта строка стоит тысяч строк, вы, вы просто этого не понимаете, вы написали ее случайно, вы даже понятия не имеете, какой она глубины и какого она веса, как вам это удалось, вам что-то нашептано, кем, я не знаю, никто не скажет вам никогда, но это нашептано с таких высот, о которых вы понятия не имеете. Если вы чаще будете слушать, даже не слушать, может быть, но если вы хотя бы еще один раз попадете в такую ситуацию, вы станете великим. И у человека в эту секунду рождается ощущение, что он может сдвинуть гору своей верой, и уже вторая подборка совершенно другая. Сереж, ну вот понимая Литература. это, да, видя это, осознавая, какой, каким вообще сугестивным потенциалом обладают слова вот педагога, да, учителя. Как вообще может подняться рука, да, там, язык и все остальное? Вот ну, не, не это сказать, да, вот человека там убить тем, что вот он там что-то не так делает. Вот, а, да. и нельзя. Да. Нельзя, конечно. Нельзя. Нельзя. А, а. Недавно задавали вопрос где-то в соцсетях, можно ли сказать человеку в лицо, что, ну, то есть он прислал текст, что он плох. Я расписал 7 пунктов, по которым, с обоснованием, почему этого делать нельзя ни в коем случае. Потому что, это, это во-первых, это рана. Она, она, может, она не то, что может не зажить никогда, она может убить, действительно. То есть, ну, человек может не стать физически. Это, это в редких случаях, но это бывает. Во-вторых, надо обойти так этот вопрос, выделив какие-то положительные моменты. То есть, профессионал никогда не станет говорить, что вы дрянь. А вы видели ли вы какие-то истории, Наблюдали ли вы за людьми, которые приходили учиться или на курсы, или э, в рамках э, семинара э, были у вас, которые поменялись кардинально, потому что они что-то поняли про себя такое, благодаря словам, которые вылились на лист. Вот наблюдали ли вы это? Часто ли это происходит? Я И... постоянно наблюдаю означает ли это что родился писатель или это может быть просто такой трансформационный переход и это был инструмент который нужно тут и оставить у меня на курсах да я вот не знаю как насколько я могу э, апеллировать к каким-то другим да я могу uh -huh. говорить о том что происходит у меня конечно очень важно чтобы человек именно свой голос нашел да как-то раскрылся вошел с собой в контакт да, более плотный. И э, люди действительно видят, что у них получается, да, что вот они э, отличаются. Да, не, не, это не подражание. Да, много, конечно, есть того, чему мы учимся у других да, и так далее. Это все очень важно. Но вот человек все равно как-то ищет нет, то, то исключительное, да, что, чем он является. Да. И, э, я не знаю, что это может означать. Я, я вижу этих людей, да, там месяц, потом, если у нас есть продолжение, еще месяц, да, это все равно это процесс, да. Человек не может найти себе и остановиться. Да, он находится в поиске, мы все, мы все в поиске находимся, да. И поэтому, в общем, это ну просто это мне кажется хорошо, да, когда в это. В же приходят люди, Вначале. которые не занимаются. Когда они приходят, не все профессионально пишут, или не все пишут много, не все просто да, пишут все вообще. По, все по делали, вообще. Да, все по разному. Кто-то не кто пишет, да. пишет кто-то хочет попробовать. Есть ли такие истории, когда человек говорит: «Все, я понял, айти, я не буду больше этим заниматься, акции, облигации совершенно мне не подходят, вот, ну, буду писать» чтобы все отбросить, такого я не, не припомню. Да? Но многие говорят, да, вот у меня выросли крылья, я чувствую, что это мое я буду этим заниматься. Но этим занимаются вот как бы... Как? В дополнение, дополнение к основной да, работе конечно, конечно, время, да. в дополнительное. да у вас как? Ну, к сожалению, Литературный институт — это обломок великой системы, который был осознан Алексеем Максимовичем Горьким. Собственно, его имя мы и носим с 1933 -го, года. Система-то в чем была? В том, что люди, которые в, в огромной стране умели и хотели писать, они отбирались, потом их принимали в Союз писателей сразу же. Они шли вот в этой системе, они жили в ней. Там, да, была, говорят, по рассказам, райская жизнь. То есть советские писатели вот с этой коркой Союза писателей СССР, он мог не работать. То есть он мог не работать вообще. То есть это был рай коммунизм, то да, есть он мог жить на казенные средства, получая зарплату, не просто зарплату, а содержание, да, раз в 2-3 года он одалживал какой-то книгой, да, которая издавалась там 100-тысячным тиражом, ее немедленно, значит, просто ультимативно распределяли по всем библиотекам Советского Союза, да, и он имел какой-то там авторский гонорар, неслыханный машину, квартиру, дачу и так далее. Правда, это все отбирали, если у него отбирали эту корку, да, за, за непристойное поведение. Вот. ну, как-то все вот, старались держаться в этих рамках, это была система. А теперь мы э, формируем что? Кого? Этот вопрос э, ведь неуклонно, он неотступно стоит перед э, вообще всей системой образовательной. Вот выпускается поэт, но ведь разве он нужен рынку? Да так да, ститесь. А что делать вот этим людям? Идти в копирайтеры? Так на копирайтера учат, причем учат очень удачно. Причем есть нормальные да, вот, кафедры, там, да, ну, не копирайтинга, но хотя бы какого-нибудь. То есть, когда мы видим вакансии, там, нам нужны продающие тексты. Да? То есть, Элит Институт учит прямо противоположному. То есть, наши тексты, они не продающие. То есть, они душу не продают. Они говорят, что душа — это суверенное государство, которое вообще не, не подлежит продаже, ни дьяволу, там, даже э, вообще никому. То есть, честь никому. Вот как на орденах старых русских писали, честь никому. Вот душу, не продается как же можно отдать вот рынку самые сокровенные но здесь нужно быть холодным циничным бессовестным совершенно человеком который бы резко попер бы ну скажем пародийный или телевизионный или какой-нибудь иной линии да почему бы нет кто-то становится ведущим не потому что у него нет совести а просто потому что у человека это получается но это к писательству не имеет никакого отношения поэтому с рынком лит не сойдется никогда те, кто приходит туда учиться какому-то мастерству копирайтинга или чего-то такого продающих текстов, он, они, эти люди, наверное, просто обречены просто потому, что технология совершенно другая. Вот. Друзья, мы поговорили про литературные конкурсы и курсы писательского мастерства и о том, в чем их польза. И, наверное, самый простой вывод здесь такой, чтобы понять, в чем их польза, надо пойти и попробовать, если есть такое желание. Поэтому не стесняйтесь, поступайте в литературный институт, приходите на курсы писательского мастерства. Это была литературная дуэль, в которой участвовали поэты и главный редактор международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» и доцент литературного Института имени Горького Сергей Арутюнов и поэт, прозаик, арт-терапевт, кандидат филологических наук Надя Делаланд. И, как всегда, в финале дуэли я вас попрошу буквально одно-два предложения, все, что вы хотели бы сказать тем, кто, может быть, сейчас задумался о том, что пора, или, может быть, когда-нибудь нужно дойти до литературных курсов или до или хотя бы просто сесть и что-то написать? Я считаю, что не обязательно приходить на литературные курсы. Да, можно просто э, самим читать э, современных поэтов и прозаиков, да, потому что, э, наверное, в школе мы какую-то часть классической литературы освоили. Да, вот хорошо бы читать современную. Наверное, хорошо бы читать что-то о том, как это сделано, да, если вы сами пишете. И хорошо бы побольше писать, потому что практика это ну, тоже что-то что дает. Да. Вот у вас получается, пишите. Вот. Если захочется, то, конечно, можно еще к кому-то обратиться, послушать. Но мне кажется, человек должен всегда помнить, что последнее слово за ним, и что ну, надо, конечно, слушать разные точки зрения, но самому решать о себе и никогда ну, не принимать, если вам кто-то говорит, что вы там что-то делаете плохо. Мы можем и ошибаться, да, нам может казаться, что он не так делает, но мы люди со своей какой-то субъективной точкой зрения. Продолжайте делать да. то, что вам да. нравится, если вам От, это опирайтесь нравится. Опирайтесь только на себя. Господа, если вы избираете для себя словесность, вы избираете самую душу страны, что никто лучше поэтов Никто не скажет лучше о том, что есть человек и душа человеческая. Это душа России. Если вы хотите быть причастными к этому, конечно, нужно идти и учиться. Поэзия – это самый, наверное, горький хлеб сейчас, самый горький, потому что, потому что за нее никто не платит, она никому не нужна, она не продается, и Бог с ним. Пройдет и это, и когда-нибудь все это будет оценено, оправдан будет каждый шаг. Я верю в это. Если бы не верил, я бы, наверное, покончил с собой. Есть люди в каждом поколении, которым нравится есть горький хлеб. Они любят горький хлеб, и ничто их не отвадит от него. Им говорят, "Ну ведь рядом лежат пряники какие-то, да, пирожки. Попробуйте их. Они говорят, нет, только горький хлеб, потому что такова моя высота. Я, я поэт, не отвадите. И к и жизнь кладут и гибнут для того, чтобы есть горький хлеб. Поэтому этих людей я уважаю больше всего в жизни. Так уж пришлось. Надя, мой поклон. Спасибо, Спасибо большое, друзья. Увидимся на литературной дуэли.